Привет всем участникам и зрителям шоу на экране. Сейчас я обещаю для вас еще из, из месяца февраль, несмотря на то, что вы сейчас находитесь уже в марте. Расскажу вам, что здесь происходит. Здесь происходит то небольшой шаг мой для участия в этом шоу. Скорее всего, прежде чем увидеть это видео, вы его уже ждали, потому что я думаю, я об этом упоминал. А вот эта вот юмная особа когда-то говорила мне, научи меня бить татуировки. И, собственно, вот это сейчас и происходит. И сразу же открою небольшую завесу тайны. Мы будем бить, бить на вот эту часть моего тела, которая уже побрита. Чуть-чуть посильнее, Размаш. Которая уже побрита логотип шоу на экране. Это будет выглядеть вот так. Вот здесь. Uh -huh. Так, подержи, я переведу. Да, все, оставь. Не трогай, не трогай. Видно? Угу. Uh -huh. Вот так это будет выглядеть. Вот такой вот у нас замечательный рисунок. Тимур Бекмэмбетов. Квартира мне нужна. Как вы видите, идем вот на такие жертвы. Что ты хочешь сказать? Начни с... Снизу. Да, начни снизу, во-первых. Вот эту черную делай. Одна у тебя для... Короче, смотри. Uh -huh. Одна длиннее. Глубоко только не суй. Ладно. Ну что, татуировка практически готова, так что логотип э, реалити-шоу до экране теперь всегда навсегда в моей жизни э, и даже две недели после нее. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Сейчас э, последние буковки и все будет закончено. Я вам покажу обязательно. Конечно, Анастасия у нас, то есть я пошел на шаг, когда Сделал вообще ваш логотип, но еще и пошел на шаг, когда дал человеку в руки машинку, который никогда не делал татуировки. Но в целом, вот так. Вот такой вот логотипчик. Да. Всем голосуйте за меня, я самый отчаянный участник. Спасибо за ваши задания, за ваши голоса. Всех обнимаю. Казань за Калашникова. Ну и вся Россия, конечно, тоже чешь свой город похтянуть.